Добрый день, дорогие зрители! В последнее время многие жалуются на отсутствие в продаже готовых домов только в стадии строительства. Многие опасаются покупать дома на этапе строительства, и тем более строить, потому что полагают, что это сопряжено с риском, с трудностями и невозможностью просчитать свой бюджет строительства. Постараюсь объяснить отсутствие домов в наличии и предложить безрисковый вариант покупки дома на этапе строительства. В связи с самоизоляциями, эпидемиями и прочими радостями нашей жизни резко возрос спрос на загородную недвижимость. Что продалось с первой волной? Естественно, качественные, энергоэффективные дома. В хороших, э, приелторских риэлторских локациях, да, по-русски местах. Э, а вы не подумали, какие дома остались в наличии? Вот, какой готовый дом вы ищете? И готовы ли вы, простите за каламбур, весной готовить такой готовый дом, следующей зиме, вложив еще процентов 20 от а стоимости без гарантии теплоэффективности и качества несущих строений стен, потолков и полов. Тут же вкратце отвечу и по поводу э, цены, хотя про это я сниму отдельный ролик. Спрашивают, почему наши дома дороже на 500 тысяч и даже более, домов аналогичной площади, таких же на вид в таких же поселках. Объясню, вы просто посмотрите вот на этот каркас, извините, из говна и палок, без утепления, ветрозащиты когда он закрывается вот так же на сырую, без ОСП просто вагонкой вот он, готовый герой передачи строй хлам а потом хозяин говорит знакомым и друзьям что каркасная технология это зло каркасные дома это очень плохо Настоящий каркасный дом, возведенный с использованием технологий и материалов компании Технониколь, отлично утепленный, защищенный от ветра и влаги, не потребует дополнительного утепления. Он будет радовать разумными расходами на отопление в холодный период, прекрасным внешним видом и долгими годами эксплуатации без ремонта. И, наконец, про риски покупки на стадии строительства. Мы предлагаем вам забронировать дом, а не платить полную стоимость а оплатить уже купив его после завершения строительства и сдачи дома. Причем вы можете забронировать его, как внеся какой-то аванс, так и совершенно бесплатно, устно. То есть разница с покупкой готового дома несколько месяцев, но вы видите, как строится ваш дом, вы видите, что вы получите в итоге за свои деньги. А можно поспешить и купить кота в мешке, дешево, а потом корить себя и ругать каркасную технологию домостроения. Подумайте, нужно ли это вам? Желаю вам сделать правильный выбор. Обращайтесь к нам. Я расскажу вам подробнее о всех тонкостях и нюансах покупки и строительства загородного дома. И, ну, в общем, все то, что вкратце изложил сейчас. Спасибо большое. До свидания.